Как общаться с девушкой. Как сделать ваше общение интересным, эмоциональным, ну не скучным, не банальным. Потому что чем э, больше тебе нравится девушка, чем ты больше волнуешься, чем у тебя там сильнее внутри там да, какое-то ожидание, тем сложнее произвести хорошее впечатление. И вот в этом видео я хочу поделиться с тобой одной техникой, которая позволит тебе сделать вашу беседу с девушкой. И интересной, и полной эмоций. вообще она будет незабываемой. Но прежде чем мы начнем... Лайк like этому видео, подписка, кстати, не забывай нажимать на колокольчик. Ну и погнали! Итак, смотри. В процессе общения с девушками на свидании, да... Неважно, ты там на первом сцене, на втором, и это у тебя дома или в кафе, где вы ну, там общаетесь, да. Ты должен всегда следить за самим содержанием того, о чем идет беседа, о чем идет общение. Если ты проводишь с девушкой, допустим, первое свидание, там, вы сидите где-нибудь в кафешке, пьете там чай, кофе, да, и будете говорить э, только о ней, да, или только о себе, но то после того, когда вы разойдетесь, у каждого будет ощущение, что ну вот второй человек он ну как просто вроде как интересный, вроде как заинтересовал, но на самом деле он чужой, да, особенно тот человек, о котором вообще не говорили, бла-бла-бла, либо говорили мало. Что я имею в виду? Смотри, здесь попытаюсь объяснить. Тут Твоя победа, твой успех кроется в следующем. Тебе нужно всегда проводить анализ после свидания, ну и естественно научиться проводить анализ в процессе свидания, да, того, что происходит. Причем нужно анализировать свою коммуникацию по следующим моментам. Это твой голос, это твой взгляд, это естественно твоя невербалика, ну твоя вербалика, что ты говоришь. И какие реакции ты вызываешь у девушки? What the fuck is this? I don't know. Вербалику можно разделить на а, три таких, знаешь, x, y, z, да, оси. Э, Причем каждая ось это м, она имеет две крайности. Смотри, допустим, первая, да, ось это позитив и негатив. То есть тебе нужно в равной, в равной степени давать девушке во время общения и позитив и негатив в ходе ну, вашего взаимодействия. То есть рассказы, допустим, не только яркие, смешные, какие-то забавные истории, а может быть истории, которые могут слегка напугать, либо истории, которые вызовут у него какие-то э, печальные, грустные какие-то воспоминания. да То есть это вот момент нужно как бы дозировать. Неважно, это э, будет информация о тебе, либо о ней. Это, кстати, следующий момент, следующая ось ⁇ Ты и она ⁇ да То есть э, о ком вы говорите сейчас, о ней. Либо а, ты рассказываешь о себе, то есть первая да, ось – это м, позитив и негатив, а, вторая ось – это о ней и о себе, и третье направление, да, это третья ось – это м, серьезно и э, несерьезно, то есть шутливо, да? это м, три таких получается вектора у тебя есть, еще раз о ней о себе, а, серьезная речь, несерьезная и, естественно, а, позитивная и негативная. И твоя задача, то есть представить такую себе, да, ось координат, где есть три вектора а, в центральной части, и вот ваше общение с девочкой, да, это, по сути, должен создавать такой вот максимально большой по объему, как если получится шар, причем, ну или круг как хочешь называть, да, этот круг, он должен быть максимально, ну, стремиться к идеальной форме. То есть, если ты в какую-то часть, и у тебя идет перекос, либо разговоры только о ней, либо разговоры только о себе, либо только позитив будешь давать, либо только негатив, да, либо только серьезные разговоры, либо только ну, смешные, шутливые, то понятно, что гармоничного круга не получится. И вот каждый раз, когда ты ведешь беседу, именно ведешь да управляешь хочу сказать что именно ты это должен делать ты должен определять какую точку сейчас нужно расширять чтобы этот круг был максимально ну приближенной к параллельно-геометрической а, форме круга. А, да, это папирой может казаться типа сложным, но тем не менее, грубо говоря, смотри, что мы имеем в виду, да. А, когда ты пообщался на одной точке, да, и здесь какую-то тему обсудил, а, тебе нужно переходить на другую точку, да. Допустим, ты поговорил сейчас о себе что-то позитивное. и серьезная. Потом ты поговорил а, о ней, что-то позитивное, а, допустим, и смешное. Да? А потом ты поговорил дальше о себе что-то ну, негативное и тоже смешное. А потом ты о ней поговорил, что-то серьезное и, ну, может быть, там негативное. то есть Вот так вот, постоянно меняя направление, постоянно вот идя по этому кругу, у тебя получится очень насыщенно, очень интересная, полное эмоций, разнообразных эмоций. Беседы с девушкой Когда вы в целом ну, Хорошо друг друга узнаете Потому что ты поговорил о ней И смотри, получается и о себе, да, то есть ты рассказал Ну тут у вас уже паритет Дальше вы поговорили и на смешные темы И на очень серьезные То есть тоже здесь э, как бы Познакомились, раскрылись И естественно э, ну, Поговорили и на позитивные вещи И немножко на негативные вещи То есть получается Три таких вектора максимально э, Были раскрыты И как только ты начнешь мыслить В этом направлении, как только ты начнешь Пытаться а, вот, общаться максимально объемно, максимально эмоционально. И вот, этому принципу круга а, у тебя ну, буквально несколько свиданий уйдет на адаптацию, на то, чтобы мыслить в этом направлении и понимать, как нужно общаться а, с девушками. После того, когда у тебя модель а, общения уже поменяется и выстроится, ты увидишь, насколько эффективнее стали твои свидания насколько эффективнее стало общение с девушками но если тебе нужны какие-то дополнительные консультации есть те вопросы по соблазнению по отношениям тогда внизу под этим видео есть ссылочка на консультации со мной переходи в телеграм-канал и оставляй там свою заявку ну а также из Patreon, где я записываю эксклюзивный контент именно для этого ресурса и ты можешь его получить, подписавшись на меня и поддержав меня на Патреоне. Ну а на сегодня все. Увидимся.